Вот подошла к такому болоту. Смотрите, вот. Так, там вот одного. Не знаю, видите, нет. Увидела сейчас. И вот такие вот, смотрите. Вот такая красота сидит. Видите? Один. Здесь два. Там маленький, побольше, посмотрите, вот они какие ух, О, опа Тут посмотрите, оп, поменьше. Опа, тут какой. Ух, тут сидит, но ну он уже мягкий, маленький. Ладно. Не буду его забирать. Посмотрите, какая красота. Сейчас сходим до того, потом обрежу, почищу ножки. Вот этого, вот этого красавца заберем. Опа, здесь вот резали, когда-то вот ножки почищенные лежат. Тут вырос еще вот такой, опа, еще увидела. Смотрите, вот какой. Вот это я попала. Это я удачненько сюда завернула. Ух, какой! Так. Сейчас-сейчас к этому проходила и боковым зрением увидела, что здесь еще один сидит. Смотрите. Ух, какой Ух, ножка длинная. Все. Сейчас подойду к тем. Ух ты! Посмотрите, вот где у меня эта кучка лежит. И тут рядышком, не заметила, еще сидит. Вот такой. Сейчас подошла и увидела. Смотрите, не заметила какого. Вот какая кучка у меня получилась. Класс! Вот, смотрите, увидела срезанные ножки. Думаю, дай посмотрю. Потому что почти всегда рядом сидят свежие, вырастают грибы. И не зря подошла. Вот такой вот тут, посмотрите, сидит. Опа, вырос такой красавчик. И вот здесь вот. Тоже, посмотрите, сидит. Опа. Оп. Маленький. А шляпка, смотрите, какая. Вот. Оп. Ладно, потом туда еще подойдем. Вот, смотрите, видно вам. Сидит какой. Какой грибочек. Опа. Ух, какой. Опа. Так, нет. Вот он. Красавица. Сейчас вместе с вами вот здесь пройдем. Видите? Ножка срезанная. Осталось. Смотрим рядом. Грибочки. Если увидите, кричите. Если я пропущу Тут вот срезанные. Я пока не вижу. Вот сидит, увидела большой только. Опа. сейчас мы его. Ух, какой!